Да, да, да. Что значит, если то Субтитры сделал А Свою что не достает? А да что не достает? <смех> мне помочь. Помощник. Помощник. <смех> <смех> Чужой уголок Надо, я все равно его убрал у Может и не надо? Я его убрал как из под слойка. That's what ствердия, Я уже что нет Что-то нововщик Или ты все. Mm-hmm. Тебе стреляет. значит мне его запить может Нормально, есть поджанки. Идет, блядь. вообще Идет. Mm -hmm. Не, показалось, пока. что Твои борта в углу. <плодисмент> Yeah, <laughs> yeah. Шаром, вот. Не шаром, а того шара. А вот сейчас ты ударишь пахнет, и забьешь другим шаром. Ладно, застряв, шар. застряв шар. Вот сейчас бы он чиркнул об этом, я бы не засчитал. Согласен? Mm. Потому Скажу. это Вроде не малейше.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 looks to be